Здоровенько. Компания Sony на выставке МВЦ представила своих два новых смартфона. Это смартфон Xperia XZ2 и его меньший собрат Xperia XZ2 Compact. Xperia XZ2. Пол полноразмерный флагман Sony. Здесь также большой дисплей с достаточно тонкими рамками, но совсем рамки Sony не стала убирать. То есть по бокам они четко видны, сверху и снизу они также есть, ну, очевидно. Вот. Они стали просто намного тоньше, чем были у предыдущих флагманов Sony, что есть хорошо. Остальной дизайн весьма спорный, то есть многие назовут это неким обмылком и так далее. Ну, на любителя, скажем так. То есть раньше Sony отличалась, вот, действительно отличалась от всех своим дизайном. Теперь же ну, на китайцев похоже, на всех похоже, то есть э, спорно, спорно. Хотя в целом изменения в дизайне неплохие. Внутри здесь э, топовый Snapdragon 845, 4 гига оперативки, мощная камера одиночная, двойную Sony пока что представила только в формате прототипа и об этом я расскажу несколько позже. А больше собственно сказать и нечего, то есть это хороший флагман, с мощной начинкой, большим экраном, хорошей камерой. Ну, Sony всегда делала хорошие камеры, даже одиночные. Теперь же, что касается Xperia XZ2 Compact. Здесь 5-дюймовый Full HD Plus дисплей с соотношением сторон 18 к 9, который занимает большую часть передней панели. Конечно, рамки видны, но, тем не менее, смартфон получился достаточно маленьким, ну то есть в моей руке он совсем какой-то такой компактненький. Но его главной фишкой является его богатый внутренний мир. Внутри Xperia XZ2 Compact точно такой же, как и его старший брат. Здесь также топовый Snapdragon 845, 4 гига оперативки и 64 гига встроенной памяти. Камера тоже точно такая же, фирменная Motion Eye, которая может снимать супер замедленное Full HD видео с частотой 960 кадров в секунду. По сути, это делает его единственным относительно компактным смартфоном с топовой начинкой. А ведь есть довольно много людей, которые хотят именно компактный смартфон, а не огромную лопату. Альтернативой Xperia XZ2 Compact можно считать разве что iPhone SE, который немножко меньше по размерам. Но все же он уже достаточно стар, и напрямую сравнивать их как-то даже некорректно. То есть, если вы хотите действительно небольшой смартфон, который, тем не менее, по начинке не будет уступать флагманам, то выбор один. Конечно, с точки зрения дизайна... Oh cool. Весьма спорное решение, потому что то есть тыл такой пластиковый и сама форма ну не очень. Тем не менее, Sony можно похвалить за то, что они наконец-то решились отойти от своего привычного дизайна, который был еще с самых первых Xperia Z. И в конце, как и обещал, несколько слов о прототипе первой двойной камеры Sony. Ее главной фишкой является возможность снимать при экстремально низком освещении. В отличие от двойных камер у других производителей, Камера Sony может использовать одновременно оба сенсора при нехватке освещения, что позволяет захватить максимальное количество света. Кроме того, здесь использованы сенсоры с очень высокой светочувствительностью. Камера может делать фото со значением ISO до 51200 и записывать видео с ISO до 12800 единиц, тогда как у других смартфонов эти показатели в разы ниже. В результате, практически в полной темноте, можно сделать снимок с большим количеством деталей. Конечно, появляется много шумов. Но избежать этого нереально. И даже несмотря на это, камера очень интересная. Пока что это лишь прототип, но надеемся, что уже осенью мы увидим первые смартфоны с ней.